Кирование базы – это а, упаковка. То есть, что такое упаковка? Мне вообще говорят, да, что такое упаковка? О чем ты вообще говоришь? Это какая-то, ну, то есть, что, что завернуть что-то нужно? Нет, ребят, упаковка – это, а, смотрите, на другом бизнесе, привожу пример, все, что вы видите в интернете, например, допустим, реклама айфона, которую вы видите по телевизору и в интернете, это что? Это упаковка. Упаковка – это то, что в любых средствах массовой информации и на любых удаленных переговоров например на всех телефонных переговоров ваши подборки то что вы отправляете ваши рекламные материалы которые вы размещаете ваши описания комплекса которые вы используете в рекламе на сайтах и также в письмах то есть подборка должна быть классная вырезанная упакованная чтобы она как реклама айфона вызывала у человека желание пойти в магазин и просто посмотреть просто посмотреть а когда он приходит просто посмотреть, там уже есть продавец, который может продавать. Потому что физически мы можем продавать только на этапе просмотра. Потому что продавать в момент телефонных переговоров бессмысленно он не купит. Он физически не рядом с вами, он не видел объект недвижимости. Идея в чем? Что база должна быть очень круто упакована. И все крупные агентства сегодня смотрят в эту сторону. да, И все топовые агентства, особенно москвичи, особенно те, которые продают мировые компании, они очень круто упаковывают свои объекты. Потому что вы в итоге узнали, что пользуется спросом вам нужно упаковать этот объект потому что на вторичной недвижимости иногда там фотографии с котом понимаете или там я видела фотографию где ребенок сидит на горшке в углу понимаете комнату снимают и ребенок в углу сидит на горшке это упаковка это жесть или квартира смотрится намного хуже чем она есть на самом деле описание просто копируется или описание трешка район там сельмаша 3200 тор классное описание мне прям очень хочется пойти посмотреть я прям просто горю не могу вот это мелочь, но эта мелочь в итоге влияет на то, сколько людей из телефонных переговоров выходит с вами на личное общение. Прям очень сильно влияет. И если у вас нет агентства, на котором вы можете по статистике посмотреть, если это не делать, то что будет? А если это делать, то что будет? Вы, возможно, никогда не узнаете. Но упаковка это очень важно. И при этом упаковка это то, что страдает абсолютно у большинства. Соответственно, это ваше сильное конкурентное преимущество.